Как они хоть называются? Mill light. light. Light. Light. Light. Light. Me watch light. Ладно. Всем привет! Вы на канале History on Family. у нас сегодня очень классное будет видео. Короче. Давай я про мы... историю расскажу. Да. Вообще... Мы только что из магазина. В общем, сижу я такая на работе. Слушаю радио, и тут анонсируют к xiaomi новые часы, я такая сразу гуглю, они мне нравятся, Леша, они не нравятся, он говорит, я не хочу такие, мы такой брать не будем Мы зашли в xiaomi, он их посмотрел, я такой, давай мы придем, типа через недельку, сейчас подумаем, посмотрим, плюс зарплата придет Пошли в торговый магазин, проходит минут 3, он говорит, нет, я больше ждать не буду. И, короче, мы пришли и купили вот это, вот, вот, купили. Давай как вилсиком сделаем. Вышли они 18 февраля. Вносите. <толкно> <толкно> так больно ударилось. Короче, маленькие, красивенькие. Простите, пожалуйста, скажу, но так, наверное, говорить нельзя, бедные ксиоми. Ну, прям дикий закос под эпплом. Мы взяли себе черные цвета, потому это как что... подарочек на 23 февраля и на 8 марта. Есть еще синий, бежевый, зеленый и черные. А мы решили взять черный, потому что съемные ремешки можно купить абсолютно любого цвета, и они подойдут как бы к черному. Универсальный цвет, к которому подходят любые ремешки. Давай. Я хочу распаковать. Давай, ты свои, я свои. Давай. <свят> Блин. <свят> <свят> <свят> у Эппла оно идет, знаешь, оно, оно типа платблоке. не коробка. Вот это, оно прям так выезжает. Классно. К слову, нам не платили за рекламу. Чуть-чуть попозже будет более подробная информация, потому что это просто первое впечатление. И мы вообще практически ничего не знаем. Ты рвешь, не то делаешь. Чего? Практически, ух ты. <свят> Практически ничего не знаем об этих часах. Я много Зарядка. Ну, как обычная зарядка, в которую вставляется Сам блок часов И все Даже никакой бумажки нет? А, а есть часы, ну, нет. И бумажка Короче, небольшая такой экскурс Пока Леша свои распаковывает Они э, подключаются через приложение И к iOS, и к Android Можно получать уведомления, Простите, что сижу с телефоном Я особо не в курсе Я много что Зарядка СМС, почту, календарь, Facebook, Twitter, погода. Материал вот этого, вот ремешка и браслеты это силикон. Влага защита есть, но мы вот разговаривали с продавцом. В морской воде лучше ничего не делать, потому что будут, ну, придется промывать и у чувака на других часах. Просто заела вот эта кнопка, которая пришла. Ну, то есть ее можно потом все нормально почистить, промыть, но лучше не рисковать. Класс водонепроницаемости, если кому-то что-то говорит, VR50, в скобочках 5 АТМ. Регулировка длины браслета, естественно, здесь есть. Вес 35 грамм всего. Тип экранчиков сенсорный с подсветкой. Диагональ 1,4. Разрешение 320 на 320. Число пикселей на дюйм 323. Разъем для наушников отсутствует. На телефон и звонки, если вам кто-то звонит, вы будете получать сюда уведомления. Интернет здесь отсутствует. Интерфейс Bluetooth. Здесь можно мониторить сон, калории физическую активность. В датчиках здесь есть: гироскоп, компас, акселерометр, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр, с возможностью постоянного изменения пульса, так как здесь внутри, не знаю, видно или нет. Там есть, есть датчик. датчики, которые прикасаются к коже, и ты можешь это делать. Здесь есть таймер, секундомер, аккумулятор съемный. А, не съемный. Емкость аккумулятора. 230 милиампер-часов. время ожидания, не знаю что это такое, 10 16 часов, время работы в активном режиме 10 часов, время зарядки 120 минут, тип разъема, съемный кредл, это вот эта вот часть, управление плеером смартфона, будильник, функции поиска смартфона, это очень хорошо, особенно для меня, фонарик и страна производства Китай. Давайте первое включение. О, они вибрируют. QR-код. Какой нахуй? Появился QR-код. Открываем камеру. Открываем сайт. Нажимаем скачать. После чего нажимаем загрузить. И дальше. Два раза тыкаем. И... Я тоже включила и появился QR-код. Все, пошла загрузка. Нет, эта штучка тоже не поднимет. Все? Безрукальная О, как классно! После чего, как скачалось приложение, нажимаем открыть. Соглашаемся. А может ты меня подожди, пожалуйста, У меня не такой быстрый телефон. А еще, мне кажется, у нас горизонт завалил. Не нет, там нормально. Xiaomi Wear Вер... версия 2. Где-то вверх прочется. А, 20 Нажимаем начать. Дальше мы видим... Создать аккаунт нужно. Вход, наверное, да? И создать аккаунт. Создать аккаунт. Регистрация по номеру телефон. Введите телефон. Ждем смс. 2063. Мне нужна помощь. Пароль. Ставим пароль. Мне нужна идея учетной записи, что ли? Вот мою тоже надо заскринить. Нажимаем войти. А ты не скринил? Разрешить. Разрешить. Страна Россия. Обработка. Мне тоже. О, мужской. Дальше вводим свои данные. Какой у меня 71, 72? Тебя примерно 172. Нужно выбрать свой рост. 60. Вчера было, да? А у меня 49. <laughs> да. Все. Есть. Трудо? Журнал тренировок, калории. Заходим в профили, профиль, и можно добавить устройство. Добавить устройство. Стоп, какой? Не watch какой у нас? Не watch нет... light. А у меня нет. Шить. Страна Россия. Обработка. Ты сделай мне, пожалуйста. Сейчас. У меня не получается, он не видит. Готово. Круто! Циферблат. А давай мы оставим? вот <смех> там. <Wow, what> the... <смех> давай, включи Bluetooth. Включи Сложно! Не понятно! Подожди, подожди. Давай, расскажи. <смех> расскажи людям-то, блин. Прошло полтора часа. У нас обстановка поменялась вообще кардинально просто. Как бы, да. На улице уже Тимуно, А из-за того, что мы не могли подключить к Сашкиному телефону э, часы, Потому что у нее какого-то хрена стоял китайский регион. Если у вас стоит китайский регион, в Китае нет таких часов. И в приложении не отображаются названия. И не мы, мы не могли подключиться. Она уже расстроился, я уже расстроился. Мы сидим, думаем, все сдавать пора. Все, трендец. Она видела это. Она все видела. Она видела, что китайский регион стоит. Но, блин. Да был, я нажала, чтобы поменять. Выбрала русский и написано, что типа все сбросится, аккаунт сбросится, если вы перейдете на другой регион. я тогда не буду делать. И не стала. Я сейчас буду красивый циферблат выбирать. Стандартный циферблат они вот такие. Но дополнительные можно выбрать в сети. И здесь просто большое количество, я бы не сказал, что огромное, но... Нет, если заходить в каждую, в каждую. тут есть еще огромная куча. И сейчас покажу, что я устанавливаю. кактуса. Mm -hmm. Также есть различные мультяшные такие. Короче, огромная просто куча часов, циферблатов, И это круто. Я счастлива, что они работают. У тебя до 2 часа-то, да. Что? Здесь можно настроить, чтобы Подожди. тебе приходили а, оповещения абсолютно со всех приложений. Мы, кстати, не проверили, будет ли отображаться, если тебе звонят. Сейчас у меня 99% готовы, он Давай, звони. Позвони, и посмотрим. То есть, понятное дело, он будет на телефоне, но если телефон далеко, будет ли он показывать, что тебе звонят. Наверное, записи останавливаются. Хотя нет. О, да, вибрирует. запись. Жена, Жена, хорячий вызов. Я могу отключить. Закер, ногами, конечно. Ой. Вот. Еще здесь есть классная штука. Именно в самих часах. А, у меня сейчас подключены к моему телефону. То есть я его, допустим, потеряла где-то в квартире, что происходит каждый день. Нажимаю прекрасную кнопочку. Боковую, один раз. Угу. Какой? Я очень отфибрировала тебе типа, и ну, короче, тогда встретимся где-то через неделю, когда мы ими попользуемся и царапаем их нафиг. Еще что-нибудь у нас случится. И тогда мы расскажем наше полное впечатление об этих часиках. Короче, прошло уже две недели, и мы хотели бы сделать небольшой вывод об этих часах. Давай, хорошо. Как тебе они? На 7 из 10, где-то так, наверное. Если Почему? Ну, хватит, не надо у меня вот так вот разговаривать Интервью. со мной. <свят> как отдельный продукт, он норм, но если сравнивать с более дорогим сегментом, конечно, да, они прямо уступают очень сильно, что, допустим, не всегда при повороте, он не сразу срабатывает, то есть надо подождать 2-3 секунды, чтобы они загорелись. Да, такое бывает, там, все дела. Зарядки хватает на неделю, ну, примерно дней на 5 дней. Ну, на 5 на шесть, да, нормально. Короче, эти часы оправдывают свои деньги. Ну да, типа прям норм. В плане шагов, сколько вот они измеряют, и насколько точно они измеряют, вроде бы совпадает с тем, что есть на самом деле. Я ходила по лестнице, даже специально читала шаги от первого до четвертого, и у меня прибавлялось примерно столько же здесь на счетчике. Также добавляются разные циферблаты. Они обновляются, там, примерно раз... В две недели. Ну, не знаю, ну, короче, мы заметили, что просто несколько циферблатов, которых не было, и добавили. Очень крутая функция, которая считает твой сон. Я ей, кстати, не пользовалась вообще ни разу. Вот, да, и сейчас, например, у меня на часах показывает нет данных, потому что они каким-то образом от... коннектились от моего телефона, и... Придется сейчас переконнектироваться, чтобы заново мне тут все показывало. И это не очень удобно. Вот у мне показывает. Нет данных. Не выключились? О. Я не знаю. Нет, прикольно? Выключили они у тебя или нет? Нет. У меня глючили. На морозе не очень удобно переключать громкость. Допустим, вы идете по улице, слушаете музыку в наушниках. Захотели... Прибавить громкость или убавить, и плохо нажимаются кнопки на морозе. Какие ну, кнопки? Вот сенсор. эти вот, сенсор. Практически не реагируют это не вообще, не в принципе, не очень удобно сделано, потому что они очень маленькие, и приходится раз по 10 нажать, чтобы ползунок громкости поменялся. Не, ну в принципе, мы, наверное, советуем их к покупке. Ой, ебанула. Потому что вы не найдете аналогичных часов в ту же стоимость. Вот как-то так. Я часы как часы, короче, вот так. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх, пишем свои комментарии, ставим колокольчик, вот, чтобы не пропустить следующих видео. Всем пока-пока. Да. да. поехали другое видос снимать. чики -ряу.